С 7 2001 по 10 начале Украинской государственной на углы инспекции. С 10 -го 2001 -го, по 10-го начале управления директор департамента взыскания долга, Украины. С 7 -го, 2003 -го, 6 -го, 2005 -го, первый зам министра по связи с Турковной Радой Украины, Министерство Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций, по делам защиты населения последствий Чемпионовской катастрофы. С 6.5 по 115 первый зам директор Департамента Ведомственного контроля Государственной Гулливой администрации. С 1.205 по 20.206 председатель Государственной Гулливой Администрации в Одесской области. С 02.07 по 2008 советник министра, руководитель аппарата Министерства внутренних Украины, С 01, 2008 по 2008 председатель Государственной голубые администрации в Одесской области. Потом пробел. С 5 -го, 10 -го, по 6-й 10 -е, зам. департамента, советник, председатель государственного область администрации департамента ведомственного контроля. С 11 -го, 10 -го, по 4 11 э, года 11 заместитель генерального директора государственного предприятия Украинский научно-исследовательский учебный центр управления стандартизации, сертификации и качества. С ну, 6 11 по 6 по 6-й 12-й советник отдела советников, Департамент обеспечения работы Министерства экономики Украины. И 6-го по настоящее время председатель Харьковского областного предпринимательного отделения антимонопольного комитета Украины. Итак, а, то есть наш заслуженный юрист ни дня юристом не работал? Да? Ну по большому счету, да. Но зато завидим. Это завидим. Так, наверняка есть и... Добрые дела. Наверняка антимонопольный комитет возбуждал какие-то дела по нецелевому использованию средств и тому подобному. Чем они обычно должны заниматься. Но такой информации есть, она есть, но чем она закончилась, неизвестно. Очень много информации о том, что антимонопольный комитет указал, антимонопольный комитет дал запрос. Про в метро. Про в метро, да, вот, например, как будто бы, да, очень обеспокоены дали запрос, чем закончилась, мы все понимаем, мечта. Таких масса, масса моментов, ну такие вот, взяли мы несколько ярких, 9-го года с интернета -го на за результатом отендера. Департамент коммунального государства в Хальківській міськради уплав угоду с ПП «Флагмар» на работу с капитального ремонту территории біля фонтану «Каскад». Так, Вартість угоди склала в 8,67 млн грн. Власне, цей департам фирмы «Флагмар» за собственным фондом «100 грн» была фирма «Саркисян». Звучив газом усіма «Саркисян», которые были допущены до участки конкурентов «Флагмара» – компания «ФАРТ» и сервис Плюс». А, Кроме этих трех компаний, участь в тендері намагалась взяти с товари товаристского топ-энерго, яке заполосило господинку замовлення в 1,5 раза дешевше за 6,7 грн. Пропозицию компании усилили за неэффективное оформление пакета документов. А, Активиста, направляли лист в маголический комитет, на что посолапов двумя не вказал, что проанализировав батареевы закупивлик в знак порушения законодательства про запись экономической конференции не выявил. И э, наш известный организатор «Паркинг Плюс», которая у нас все покрывает асфальтом и плиткой. Э, 1 липня 2013 -го года «Паркинг Плюс» укладывал угоду на 30,27 миллиона гривен. Директором співвласником паркинга является Володимир Чумаков, который в 2010 -го года был назначен руководителем мэра Геннадия Крыма, секретарь ЖКХ. Тогда их в свою на главы не доводили. В травне того же Чумакова назначил главу департамента бухгалтерии заместителя града, который виновчил и по имя. Фирма является офшорной. Кто власно какая фирма является офшор? Великий скрытый валютный трейдинг. Вот. В момента назначения Чумакова радником фирма Паркенглуса требовала будильник предприятия на сумму 542, 595 миллионов рублей. За время работы. Полностью взяли под контроль под включение в на возмещение НДС субъектов э, субъектах деятельности Одесского региона и получили от заявленных сумм откат от 30 до 40% возмещения вот. Также были обложены Данию руководителей районных инспекций, еще э, каждый месяц, обязаны были передать определенную сумму денег. В зависимости от инспекции сумма придется от 10 до 200 тысяч долларов. Ага. Ну, вот, в общем, вот Приходил в Одеску налоговую, тоже был красивый и личный. Декларации нет, человека нет, задать вопросы не знаю. вообще даже же наказуемо то, что он декларации не представляет. Пожалуйста, ну, Декларация... порицаемо. Надо, порицаемо. Да, ну как бы сам закон еще обязан, но. Я хочу обратить внимание, что этому господину Харьковской ресторационной палата направляла предложение пройти иллюстрационную процедуру общественную заполнить декларацию в ответ он написал заявление в прокуратуру о том что вот где тут палата в лице иной заврасовая препятствует ему осуществлению его обязанностей и заявление прошло все силовые наши структуры и в милиции и в АБЭ, ну, везде побывало там как бы за абсурдностью как бы естественно это закончилось ничем Вчера ему позвонили, прием. предложили прием, ну да, предложили принять участие сегодня в этой процедуре. Там даже вот по телефонограмме есть фамилия человека, который принимал, но даже в процессе, я когда присутствовал в этом моменте, да, в процессе передачи телефонограммы из трубки доносилась. Фу, какой бред, фу, какая глупость. Да? Ну, то есть человек знал о том, что мы сегодня встречаемся, понимал, вот. Поэтому, может быть, он бы что-нибудь там ответил, да, может быть, он там расставил какие-то акценты. Но ну, вот Майму еще маем. У меня все. Да, вопрос. Да. У меня вопрос всегда такой стандартный юридического плана. Потому что вы рассказали. Вот ну, то, что там написано, там, отжал, забрал, квартиры, потребовал, там, за это, за прикрыл. Это все, конечно, Хорошо, интересно, есть ли какие-то следы юридического плана всего этого. Например, там куча заинтересованных, обиженных сторон. ООО такое-то, ООО такое-то. Вылили, вот сейчас выступал товарищ, все понятно. Юридические процессы, часть выиграли, часть проиграли, как-то видно. А там что-то такое подобное я было. Э, я, э, какая ситуация? я думаю, что мы находимся в процессе этого пути, и наш координационный совет... А это, скажем, реконструкционная плата, направлять на соответствующие запросы. Ну, тут как бы... А, да, да, с одной стороны, извините, понимаете, вы как правитель, я как строитель, да, если я закрыл...